Всем хал, народ. На связи я Хайос. Сегодня будем играть в игру под названием Паркор. Я тут без вас уже немного проходил, чтобы протестить эту карту, потому что я давно уже не играл в паркур. Вот так вот подпрыгнешь, ты. Ты не подпрыгнешь! Там, там, то, там невозможно пройти, там, потому что сразу Так, надо, надо будет каким-то. Как говорится, у человека логика у меня смекалка. Mm. Mm. Господи, так. Это, это невозможность. Невозможность не поедем, как говорится, у Танса. Да mm. и... Mm. Так, вот так вот, походу. Mm. Так, погодите-ка, погодите-ка, так вот. Так, ну как-то воз возможно пройти так-то. Оп, оп, эраира, оп, оп. так вот так вот сделаем да я ненавижу это вот но я даже сломать не могу Такие даже не могу сломать Вот. Так, я, я, я пять карт сегодня тестил, они были невозможны это невозможно невозможно пойти я на этой карте не играл разу. не да, надо даже это проходить да да да конец да да да конец да ты ять. Это да почему? Может, ты в жизни все так плохо? Что есть какие-то пасхалки, что ли? <свистит> что? Так, <свистит> так, так. вот, так. Блин, надо вот вот так вот надо как-то тут да а я как вот так вот спустя <жит> Прошел спуститься <что> <свист> и еду. А, я понял, я там невидимые убойки, да? Так. В чате, я все понял. Так, я все понял. Наконец-то. И я все понял, наконец-таки, так. Да, видите. ну хотя, как бы я все понял уже. Потому что, потому что, а, как заходить? Да, я тут, видимо, ебалки были. И чё кадр вот. И старайся. Да, да, вот так вот так вот там эти типа, прям болки какие-то. <связывая> Опа, тут тут есть какой-то какой проход и чё, как то А чё, и чё у меня щас тут? Ну про гучесть? Ни... Нифига себе. Только, только вот не во как, как тут. Про гучесть? Пиша, округ. Да нету, почему, что не работа? А. Оп, оп, оп, оп. так и а Так, а я могу выбрать? Так. почему! А хотя. Что, погодите. Если это работает, то учитель увидеть. Так, так. Так, так так. так. Нифига, погоди. Нет, это не запрещал. Это делать. Можешь, кстати, есть целая минута, поэтому я могу. А, понятно, здесь выходить нельзя. А, так тут надо что-то прошел эффекты. Так, сейчас прошел у меня. Так. Так вот, так вот, вот так вот. А почему? вы нам... так. Так, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. А может, будет, будет вам. В после поливом это как так понял под Так, вот так вот. Так, и про.. <смех> делаем вот так вот, делаю вот так вот, делаю вот так вот, делаю вот так вот, делаем вот так вот. Делаем вот. вот так вот. Тут просто не нужен, не знаю какой там... Mm -hmm. Mm -hmm. Прыгаем в последний момент Так вот так вот надо пройти Вот так вот Вот так вот Тут там бокс просто дофига. Так, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Надо на угол прыгать, надо прыгать на угол. А, почти что? Давайте на этом закончим свой ролик Всего за просмотр, всем пока-пока